привет привет вы на канале игрок ваш и сегодня мы с вами будем играть в roblox вот а именно истреблять акул ну что ж пока мы в ожидании смотрим так вот она акула смотрите какая страшная Ага. ну я смотрю она не сильно то и убеждает можно сказать смотрите тут вот у нас есть вот такой вот магазинчик я Сейчас расскажу вам можно покупать лодки при этом разнообразный. Можно покупать оружие. Вот такое. У нас есть вот такое. Райфл и Рейган. Так. Дальше. Можно покупать даже вот такую вот акулу. То есть менять ее. Так, что-то тут немножко не загружается. Ой, привет, привет. Смотрите, близняшка прямо. Привет, близняшка. Да, такие бывает. И очень много. Ну что ж, ждем в ожидании пока. И сейчас выбирают, будут выбирать акулу. Так, смотрим. Кого же выберут акулой? Ух ты, нам здорово повезло, мы сейчас акулой становимся. Так, ну, что ж, будем стараться сейчас всех истребить, иначе как же ж так. Посмотрим, что будет с нашей... С нашими, с нашими ребятками, которые попытаются меня убить. Так, вот, вот это все правила, которые рассказываются, что можно делать, что нельзя и что нужно делать. Ну что ж, готовимся. Итак, идет отсчет. Смотрите, есть вот вверху э, зеленая полосочка, это здоровье нашей акулы. И за то, что мы истребляем всех наших противников, можно так сказать, да, мы получаем зубчики. Да, еще внизу есть уголочек, там где написано 3 процента, то есть это идет сколько процентов для того, чтобы в следующий раз стать акулой. И так у нас пока здоровье вон, ну, немножко уменьшается уже. Так, а ну посмотрим где наши, где наши противники. кого уже у мне сожрать тут? Вот сейчас я всех поистребляю. Так. Угу, плывем, плывем. Ух ты, ночь. Да, ночью. Ночью всегда опасно. Есть. Есть. Так, одна лодка. Лодку мы уже стребили, значит, сейчас будем жрать Вот, уже 5 зубов. Получили зубик. Плюс 5. Есть! Так, кто-то у нас уже умер. Кого-то мы уже сожрали. Дальше. Плывем дальше. Вон, еще одну лодку вижу. Давай, давай, давай. Моя кулища, красавица моя, давай. Мы сейчас с тобой всех, всех их сожрем. Ну, а как же без этого? Вот такая вот интересная игра. Смотрите. Сейчас еще у нас колги какие плавают. Ну, давай еще немножечко. Еще нам нужно, ох, нам нужно еще многих, многих убить. Многих съесть. Да, кстати, в меня стреляют, видите, поэтому э, жизнь пока... Ну, это идут отсчет э, секунд, вот, но жизнь пока у меня, здоровье пока на месте, то есть меня еще пока никто не попал. Вон плывет еще катер, смотри. Так, а ну-ка, давайте его. Яхточка такая, симпатичная. Сейчас, да, ты думаешь, что... Опа, есть. И смотрите, видите, летают зубики. Так, какой-то... Евекс издает, ага, вот так ему, а вы думали, как со мной? Ну, немножко вон здоровье, видно, кто-то в меня попал, здоровье, ух ты, небо, ночь, все еще ночь, а ночью самое время охотиться, так, еще кто у нас тут, где, ну-ка, давай смотреть, моя ты хорошая. Ты молодец, ты пока держишься. Мы сильнее всех. Вот еще один. Есть. За каждого человечка, за каждого этого получаем зубик. Так, смотрите, как все тут разгромлено. Ай-яй-яй. Какая красотища ну, для акулы. Это вообще шикарно. Так, смотрите, пишут, что акула убила всех, и так акула выиграла, мы просто молодцы, мы умнички, у нас 4%, чтобы стать опять акулой, вот, мы победители, ура, ура, ура, так, вот такая вот игра интересная, забавная. Ну, давайте еще играть, попробуем теперь, попробуем, так, какое же оружие выбрать-то? Ну Это я вам показывала уже, что есть оружие, можно выбирать, можно покупать, да, можно покупать вот у нас зубов сколько, пока мы, у нас 820 зубиков, и вот там написано количество, вот, выбирают уже, виконса выбрали, выбрали акулу, так, ну, давайте теперь экипироваться, да, нам нужна экипировка, при том такая, выбираем, наверное, вот эту выберем, или вот эту. Так, какую же лодку нам выбрать, да? Как вы думаете? Ну-ну-ну. Сейчас будем смотреть. Так, выбрала. Выбрала лодку. Так, смотрим дальше. Лодку я выбрала. Оружие тоже выбрали. Итак, отсчет идет. Смотрите, мы на лодке уже. И вот я уже сижу за рулем этой лодки. Ну что ж, все акула начинает свои коварные действия теперь побудем в роли жертвы будем сейчас истреблять эту акулу посмотрим выиграет ли тот человек которого назначили акулой так ну что ж поехали на самом деле жутковато да вот такая музыка еще какая-то вот, Но игра очень хорошая да кстати кто не подписан на канал игрок ваш подписывайтесь обязательно если вам нравится как я играю и ставьте обязательно лайки иначе обижусь ну что ж поехали ой там уже смотрю побоище какие-то ой-ой-ой-ой-ой-ой да вот и котирок раздолбали вон она вон она прыгает коварная наша серая бестия ну попробуем подъехать ближе попытаемся рискнем так, где-то ты пропала. Вон она, вон она, вон она. Уже тут осколки. Вон она, давай, давай. Глупи ее. Что ж такое, не могу поймать. В ракурсе. Сейчас будем пробовать. Вот так вот-вот, красавица, иди сюда. Здоровье у нее пока! Ого! Никто ее даже не ранил пока. Так что? Посмотрим, где еще она? Вот где-то там. Где-то там должна быть. О! Наконец-то зашло солнце, будет виднее немножко, а, ну ты смотри, остребляет всех, ну, видите, вы немножко попали, или кто-то попал, не знаю, здоровье акулы немножко, ой, ой, по-моему, она гонится за нами, ой-ой-ой, ой-ой-ой, я попала в нее, и она, по-моему, гонится за нами, когда такая музыка э -э страшно идет, да, быстрая тогда, вот, акула гонится, все, вроде бы отстала, давайте искать дальше. Ищем, смотрим, где же наше бестие, где ты делась, а, ку Тут пока не видать никого. Не вижу ни жертв, не вижу ни... А, вон она, вон она, смотрите, вон она куда. Где же ты? Прыгает там, все истребляет, ага. Иди сюда. Поближе подъехать. Давайте поближе подъедем, посмотрим. Вон она, Опры... так уже не видно ее, где-то уже съела и поплыла себя ну-ка смотрим внимательно давайте так ну что ж надо спасать наших товарищей наверное. вон они там прыгают при том что они не могут так прыгайте сюда это наши друзья кричат help help ну конечно же мы поможем давай садись ты сюда ты сюда садись, а ты сюда. Так, ну что ж, вместе мы команда. Команда, поэтому мы должны сейчас все-таки ее победить. Попробуем, во всяком случае. Уже нас четверо, четверо на одной лодке. Сейчас, конечно, оба. И смотрите, все стреляют. Красота. Молодцы. Давайте вот еще один. Одна, вернее. Ой, она без ног. Наверное, не запрыгнет. Так, ну это уже... Без ног осталось, надо же Откусили ей ноги. <смех> Страшная штука. <смех> так, где же она? Где же наделась-то эта акула? А? Где же это наше бестия? Так, двое на месте наших ребят. Ой, одной что-то нету. Где моя близняшка? Где она Где-то упала, наверное. Упала, наверное, так стреляла, что упала, как жаль ничего, мы должны спасать свои шкуры. Других спасать, конечно, тоже надо, обязательно. Если мы увидим, что нужна помощь, мы поможем. Все. Время вышло. Время вышло. Акулу. А. Нас убили в конце? Как так? Как так? Я думаю, что акула, акулу убили. А убили-то нас, в конце она просто нас проглотила, вот такая вот ерунда бывает, ну что ж такое-то, надо ж такое, почти выжили и в конце все-таки такая неудача, так, едем вверх сейчас, проезжаем, подходим, так, давайте посмотрим, вон, ай-яй-яй-яй-яй, все разбито. Так, выбираю акулу. Ой, уже выбираю акулу. Так, ну давайте быстро экипируемся. Так, возьмем вот эту теперь лодку. Так, лодку мы выбрали. Вот такая вот моторочка будет, да, наверное. Даже не моторочка, можно так сказать. Скорее всего, какой-то водный велосипед. Вот, как он там называется, я уже не помню. Вот. И ждем. Ждем, ждем, ждем. Так, вот, начинается. Ой, что это такое тут? что тут не то. Пропадает лодка куда-то. что это такое-то. Так, акула-то уже готова. Готова жрать всех. Что-то как-то тупит. Тупит либо Roblox, либо... Не знаю Ну, ну лодка он пропадала. Так, у нас 9%, 9 шанса, что мы станем акулой Ну что ж, я думаю, на этой лодке... Ой, вон она, вон она, вон она, вон она, вон она, вон она, вон она, вон она очень близко а -а -а -а, Есть. Все. Все, лодка она наша истребила Ну и, конечно же, так, куда же нам плыть? Так, ну у нас есть еще шанс. Так, мы привязаны. Шанс проплыть куда-то. Может кто-то нас спасет все-таки, а, как вы думаете? Плывем туда. Плывем туда. Интересно, сожрет она нас или нет. Я уже очень боюсь. Мамочка, помогите! Кто может, помогите, пожалуйста! Помогите! Так, куда же мы плывем? Куда-то плыть надо. А, вон, вон, вон земля, вижу. Так, можно прыгать вот так даже. Давай быстрее, у нас, пожалуйста, бегом, бегом, какой-то нашли. О, нет. Так, туда. Или туда? Как вы думаете, куда плыть-то? -яй -яй -яй, -яй. -яй, -яй, яй яй яй Так! Доплываем мы до вот этого берега. Может, все-таки будет шанс как-то спастись, я даже не знаю. Что же делать-то? Еще немножечко, еще немножечко, а сердце аж замирает. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, все, по-моему, у нас... Не, ага, это какая-то... Не получилось у нас прыгнуть на берег. То есть на берег мы, вернее, не можем прыгнуть. Мы можем вот так вот про, ой, пролезть только. И все. Опа, все. Вот и убили нас, вот мы и... Проиграли. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал Игрокваш, ставьте лайки, если вам понравилась игра, ну и, конечно же, смотрите наши другие интересные видео. Всем пока, я жду вас на моем канале.